Ребят, приветствую добро пожаловать на мой канал по заработку в интернете меня зовут давидов Денис. недавно участвовал ребят принимал участие в конкурсе команда кошелька brox разыгрывала ценные призы условия конкурса были очень простые нужно было просто 40 usdt держать на кошельке и в течение трех недель рандомно выбирали пользователей и отправили им подарки я так случайно оказался в списке этих победителей и победил iPod поэтому огромная ребят вам благодарность желаю развития вашему кошельку кстати ссылка будет на него по данным видео и телеграм-канал тоже ознакомьтесь с данным кошельком кошелек для горячего хранения криптовалюты посмотрите про мониторте если кто-то хочет тоже участвовать в различных конкурсах розыгрыша которые я периодически мониторю на рынке то подписывайтесь на мой телеграм-канал и о данном Конкурсе, кстати я рассказывал а, в своем же телеграм-канале как бы всегда приятно что-то получить на халяву поэтому ребят спасибо вам большое желаю вам хорошего настроения и процветания вашему комьюнити и до скорых встреч новых видео всем пока пока